привет добро пожаловать на мой канал я очень рада вас видеть хочу сообщить что завтра уже будут похождения наконец-то я гляжу вам нравится похождения моей бизнес вуман анфисы ну точнее там 18 просмотров что ли не знаю но завтра будут похождения да и так, что мы сегодня с вами будем делать? Мы с вами будем сегодня делать опять в Пиксарте персонажа из стикеров, которые есть в Пиксарте. Но желательно бы в Авакин Life нам найти бы надо персонажа из стикеров создать. Но какой персонаж, собственно, получится? Кстати, эту идею еще никто не снимал. Я буду первая, кто это все снимет. Вот. Так что, наконец-то я что-то придумала, что ничего никто не снимал на YouTube. Вчера я, короче, играла, и мне пришла такая идея. Что, если снять вот это вот видео, собственно говоря. Ну и что ж, не забудь. Это Яна заслуживает твоего лайка. Потому что я старалась, как могла. Да. <смех> <смех> ну, подписывай и подписки тоже. Ну, там и там комментарий, там колокольчик, еще что-то там. Ну, короче, ты знаешь, что делать. Ну, а мы погнали. Итак, собственно, мы уже в Пиксарте. Я вот такой вот фон добавила уже. Ну и с чего мы с вами начнем, Естественно, с этого вот фона заднего, потому что, ну, какой же человек без фона сзади. Ну и, собственно, так. Ну чё, погнали чё. Так, ну первым делом нам нужен фон. Какой-нибудь такой обычный фон. Доступное изображение. Да почему? Вот. Доступное изображение нам нужно. С вами. Вот. Так. Сейчас он в принципе прогрузится тут. Может, это в стикерах где-нибудь? Вот. Нам нужен фон. Задний фон. Фон. Пишем просто фон. Вот. Вот такой... У нас фон. Какой мы с вами выберем фон? Не знаю. Надо какой-нибудь такой. Вот, давайте вот этот вот. Но правда мы его растянуть можем. Не у нас получится фон. Не получится. Картинка какая-то не такая. Не так выглядит просто. А если фото найти? Вообще у меня все плохо с этими редакторами. то что я просто не знаю. Я как всегда ничего не подготовил, Мне ничего не готово. Давайте вот этот фон, в принципе, прекрасно. Так. Вот, и растягиваем этот наш фон. Вот, прекрасно. Да, все замечательно. Собственно, приступаем к созданию персонажа. Во-первых, нам нужно с вами стикеры. Стикеры... Это самое главное. Начнем мы с головы. Я просто здесь уже искала, чтобы мое видео не потерпело прах. Господи. Но, если честно, не знаю нибудь тяночку создать такую так почему везде гача лайф это что за канал скажите мне пожалуйста просто не знаю мне везде это высвечивается так нам естественно же нужно с вами голова из завакин лайф да Avakin. Давайте найдем Нету результатов А если просто Авакин Там высветится интересно голова Авакин Авакин лайф Вот Прекрасно Так, что же мы с вами здесь найдем? Я даже не знаю. Ну вот, в принципе, лицо нам подходит прекрасно. Просто туда сверху волосы вот так вот приналожим. Лицо у нас должно быть сверху. Да? Да. стикером теперь нам нужны волосы но ну, волосы мы в принципе можем обычно так как вваки лайф нет таких естественных причесок волосы вот ну и как бы здесь уже каждый по вкусу убирает волосы. Ну, желательно какие-нибудь красивые <смех> <смех> да давайте в принципе то и посмотрим что мы здесь можем с вами найти главное чтобы было красиво красиво это самое важное ну-ка вот эти волосы примерить ну-ка. Просто нет. Ой, <сー><сー> господи. Так, стикеры. Волосы женские, может быть? Вот. Прекрасно. Мы же хотим с вами такую прям Создать, да. Господи. Голова по сравнению с ней такая вот маленькая вообще. Поэтому нам нужно какие-нибудь гульки, например, вот этим. Я думаю, что в принципе прекрасно. Вот все, замечательно. Нам осталось еще, ой, так, стикеры. Нам осталось, в принципе, тело и одежда. Давайте, в принципе, в разделе Авакин Лайф посмотрим. Мы же хотим создать с вами персонажа из Авакин Life, да? Да. И вот, даже не знаю... Я не знаю, что делать. Надо прям тело какое-нибудь. Это все, что ли? А ч так плохо? Я вообще не знаю ну что нам понадобится какое-нибудь тело и другая программа вот к примеру Так, а стоп. А кто запрещал просто вот так вот делать? Кто? <свы> да уж. Конечно, прекрасно. <свы> ну, господи. Ну что, могу сказать-то? Сейчас вернусь. Итак, я к вам вернусь, и мы облегчим себе задачу. Ее осталось только одеть, потому что я не знала, что такие вот есть персонажи тут. Но я в шоке, если честно. Я в шоке, девочки. Так, нам нужны с вами стикеры. Ну, точнее, волосы. Вот. Замечательно. Но, скорее всего, я уже здесь ускорю, подналожу музычку, потому что вряд ли вам захочется слышать, как я разговариваю. Погнали. <laughs> Сейчас я еще скачаю программу и обрежу маленько персонажа там, потому что ну, результат, что мы создали с вами в Пиксарте, мне не очень не устраивает, торчат конечности тела. Ну, естественно, я уже покажу вам готовый результат. Итак, я скачиваю программу вот эту, фот Фотолайерс вот, она скачивается, и, со и, собственно, скоро персонаж мой будет готов, и вы уже посмотрите готовый результат. Итак, вот он результат, мне очень нравится, и я обрезал вот эти все края, которые торчали в программе, собственно, я уже эту программу и показывала. Вот, как-то так, напишите в комментариях, нравится ли вам результат, этот персонаж исключительно из стикеров, которые есть в Пиксарте, э, так что никакого, никакого обмана. Ну и так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.